Ну, Путин объявил мобилизацию, я думаю, ни для кого это уже давным-давно не секрет. Вот, видимо, старый старых детах окончательно рехнулся и решил закидать трупами русских ванек всю территорию Украины и устроить что-то наподобие Второй Финской войны, когда у финских пулеметчиков крыша ехала от количества убитых русских солдат. Вот. Но это, как бы не самое такое интересное, у меня возникает вопрос. Ну, наверное, помните это видео, когда ходили по улицам России и задавали вопрос: мол, вы готовы там э, за родину? Все говорили: да, да, да, крест на Пузе, жопа в шрамах, мы все готовы, все, все пойдем. А когда говорили мол Дайте свой номерочек телефона, мы вам позвоним в случае чего. <связывая> и они сразу делали ноги и говорили, не-не-не, извините, я как бы на такое не подписываюсь. А вот, а куда теперь эти все товарищи побегут? Границы закрыты. А вот, ломанутся все на Чукотку? Тоже такой вариант интересный. Вот. И другой вопрос возникает. И как теперь их всех отлавливать, если они быстренько поубегают со своих мест, там, где они прописаны, зарегистрированы, точнее, в военкоматах. Вот. Поэтому Интересно это все интересно. И хотелось бы ваше мнение по этому поводу в комментариях, что вы считаете. Чем это грозит для нас, чем это обернется для них и, может быть, даже для Путина, опять же, потому что одно дело смотреть телевизор со стаканом в руке и кричать, да, давайте там долбить хохлов, вот. а другое дело, когда у тебя этот стакан забирают и, так сказать, отправляют на передовую, в окопы и все остальное прочее. Это уже совсем другое кино, и это уже не смешно и неинтересно становится, очень быстро и очень резко. Вот. Поэтому вот так вот, ваше мнение, пожалуйста, спасибо.